Здравствуйте, дорогие мои. Меня зовут Радагаст и каждую пятницу, ну в крайнем случае в субботу, мы тут с вами беседуем о настольных ролевых играх. Сегодня хотелось бы обсудить такой тонкий вопрос, как связь основных, таких базовых правил и правил частных, специфических. Сейчас подробно, потихоньку попробую изложить, что я имею под этим в виду. Вот у нас есть какая-то игра, есть там правила к ней, есть описание какое-никакое, ожидания какие-то наши от нее, книжка есть, обложка, иллюстрации, все это такой вот как бы единый продукт, который нас к чему-то готовит. Как именно готовит, это очень многоплановый вопрос, но в том числе механикой. Если в книжке дается какое-то правило, частное правило, описывающее какую-то особую ситуацию, то это посылает нам, игрокам, читателям книжки, сигнал, что обкидывание такой вот ситуации, ее обыгрывание, это вполне нормально. Такое бывает, к этому надо быть готовым, такое будет происходить за игровым столом еще и еще раз. Если вас это не настораживает, давайте читайте дальше, ну и садитесь потом играть. Механика задает и провоцирует динамику, как мы знаем. Написанное правило, сам тот факт, что оно написано, склоняет нас к тому, что когда-то мы будем по этой механике играть, мы его будем использовать. Продвинутые подземелья и драконы, особенно во второй своей инкарнации, хоть им и ставят на вид несколько такое сумбурное изложение, они справлялись с этим на ура. Вот, скажем, книга игрока. Да? В ней очень много разных глав и дополнений к ним. И самое большое, самое большое, что здесь, это главы про классы, про магию, про бой, конечно же про вещи, и потом гигантское, больше этих всех глав вместе взятых приложение с заклинаниями мага, а за ним вдогонку ненамного уступающая в объеме с заклинаниями священника. Парная к этой книжке следующее, руководство ведущего, аналогично, даже еще хлеще. Тут много, очень много всяких глав, разделов, много хорошего, много полезного, и длиннющая глава про... Боевку. И аналогично длинное в конце дополнение с росписью магашмота. Понятно, что должно быть э, нужно игроку и чем должен быть занят мастер. В этом плане сердцеломы, ну такие игры, которые писались непрофессионально и от как бы людьми, которые не знали как следует как писать и надо игры, но хотели от всего сердца починить ДНД. То есть такие сердцеломные игры как раз... Именно плохо, именно в этом плане выступали. Вот, скажем, есть у меня такая замечательная книжка, сейчас вы уже ее не достанете, «Легенды Дарк Урты». Это легендарная книжка, которую первой стали называть сердцеломом еще в далеком э, э, 93-м году. За, за многие годы до того, как я начал вообще играть в ролевые игры. Но э, когда-то достал. Вот. И, значит, открываю я вот ее на случайном месте. Вот, честное слово, на случайном. И что у нас здесь есть? У нас здесь... Э, сейчас это конец главы. Ну, не на совсем случайном, значит. Вот. Начало следующей главы. Э, э, лор. Лор. И что тут у нас самое первое? Самое первое у нас это 170-171 э, страница. Это э, времена года. Сезоны. Да? И здесь их 8 штук. Это э, урожай, потом отдых, сезон штормов, зимняя ночь или ночь зимы, э, ведьмин, ведьмин сезон, сезон невзгод, э, еще один сезон штормов и возвращение хорошее название, то есть как бы эстетика по идее должна помогать механике, но э, она, она тут как бы есть, но уже понятно, что так их как бы 8, уже сразу читаешь, 8 сезонов, ага, что нам с ними делать, ну 2 из них совпадают, то есть уже как бы 7, на наши зиму, лето, весну, осень они не похожи совершенно, то есть надо будет запоминать все заново, будут ли они действительно вылезать за игровым столом, вот настоящий вопрос ну, как бы, как-то сомнительно, вот, при чтении, и если немножко поиграть, ну, попробовать поиграть, если у вас получится создать персонажа по этой системе, то э, можете попробовать поиграть, и тоже как бы, понятное дело, что оно будет, ну, не всегда вылезать. Нет, можно это делать, фанаты Брандона Сандерсона уже начинают писать мне комменты, потому что они знают не ни понаслышке, что, э, что так можно делать, но этому надо уделять внимание и продолжать его постоянно уделять с разных сторон и, возможно, даже следуя именно вот по стопам Сандерсона, делать главной движущей силой, главной фишкой сеттинга. Тогда нужны правила и по 8, и по 10 сезонам, и правила смены сезонов, предсказания их и так далее. Я даже когда-то своими глазами один раз видел человека на ролевом фестивале, встретились, тоже оказалось, что он знает эту книжку, вот, и э, он мне рассказал, что вот эта вот страница, точнее, следующая страница, там, где вот э, два Солнца и э, э, восьмерка, по которой вращается э, планета, этим. Вот эта вот штука его э, впечатлила, и он там расписал каждый сезон на несколько страниц текста и э, потом в каждый модуль их вплетал. Но это лично заслуга этого человека. Этот фрагмент правил, он так вообще не связан с другими элементами сеттинга, прописанными в этой книге. Ну, я думаю, уже понятно, что я хотел сказать в первой части. Чем больше механика дает частных правил для особых случаев, тем больше нас подталкивает к тому, чем нам надо заниматься за игровым столом. И у этого есть другая сторона. Что происходит со всеми теми ситуациями, которые не описываются частными правилами. Это я и назвал в самом начале общими или основными правилами. И здесь есть как минимум четверка совершенно разных путей. Во-первых, базовым правилом может быть нельзя. Вот, скажем, есть у нас э, шахматы. Не так, чтобы сильно ролевая, но настольная все-таки игра. И э, у нее есть правила. Кони ходят вот так, ферзи ходят сяк. Вот это как раз механика. Все, чего в правилах нет, делать нельзя. Нельзя ставить на поле между конями и ладьями пингвинов. Нельзя ходить конями по диагонали. Нельзя ходить два раза, отталкивая противников от стола локтями или наступая им на ногу под столом. Можно выдумать какие-то дополнительные правила, которые включали бы такие ситуации, и тогда это уже будут не шахматы. Но в обычных шахматах все это делать нельзя. Во-вторых, э, другой способ, базовым правилом может быть на волю мастера. Как ведущий захочет, так и будет. У нас есть за игровым столом ведущий, вот он сидит, это живой человек со своим здравым смыслом. И вот к этому самому здравому смыслу мы и можем апеллировать в таком случае. Скажет, что можно, будет так. Скажет, э, кубик кинуть. Кинем кубик, скажет сравнить что-то там в листе персонажа с каким-то числом, сравним, скажет кинуть кубик и сравнить, тоже сделаем, скажет что нельзя, значит тоже нельзя, ну как бы можно э, как-то в дискуссию уйти, но обычно это делается после э, игры. Следующий, следующий, следующий путь, это базовым правилом может быть какой-то бросок по умолчанию. Вот, скажем, всем известный D20 плюс модификатор против сложности, для которой тоже там для сложности есть своя табличка. Вот так было в тройке, скажем в, ну, ды -ды -ды. в четверке была э, целая таблица по проверкам и урону в зависимости от уровня вызова. Я когда-то из этой таблицы, вот именно таблицу эту выдрал и сделал из нее целую игру. 42 она называлась, потому что эта таблица была, ну так уж получилось, на 42 странице. Вот. И э, просто я как бы, э, ну мне было, мне было забавно так сделать, взять, выкинуть вообще все частные правила, оставить вот это вот общее базово. Получилось вполне играбельное, потому что как бы, ну, больше ничего и не надо. Частные правила к чему-то подталкивают, но если их нет, то ну, нет и подталкиваний. Но если мы и без них знаем, во что и зачем нам играть, то ну, как бы нормально, без них э, нам тоже будет хорошо. Таких бросков по умолчанию может быть и несколько. Скажем, вот так изначально были введены спасброски. И так они работают по сей день. Их разное количество в разных версиях правил. У каждого подтипа свое описание. Тоже, которое меняется от версии к версии. И практически все, что не подходит под обычный бой, можно поместить в прокрустово ложа одного из спасбросков. Если брать четверку, то даже все, что происходит в бою, тоже как бы можно худобедно туда э, всунуть. И, естественно, на противоположном полюсе от все нельзя. Есть, конечно, куда менее популярная версия, но тоже существующая. Все можно. Ее чаще используют в играх такого сочинительного типа. Вот, скажем, то же самое в «Фиаско». Да? Ну и в «ПБТА» игры тоже как бы там, они недалеко от этого ушли. Если хочется что-то ввести, то это сделать можно. Но в «Фиаске» четко видно, четче видно, что всем все можно. Вот как бы твой ход, ты что-то можешь ввести в сцену и, пожалуйста, как бы делай все, что хочешь. Ну, как бы вот какая-то связь с кубиком которые у тебя выпали или которые ты взял из кучки должна быть и э, хотя стоп стоп стоп и еще лучше есть экспонат это те же подземелье и драконы но со стороны ведущего для ведущего во многих версиях днг ограничений нет опять же это не апокалипсис там ходы нужно делать у них там последствия есть и так далее но здесь ограничений нет то есть и когда игроки, когда партия заканчивает столкновение, скажем, они должны получить награду, опыт и сокровища, потому что это часть правил, это частные правила. А если они просто идут по лесу, что угодно может случиться, мастеру можно все. Это вывод второй части сегодняшней темы, а именно все те ситуации, которые не покрываются частными правилами, должны покрываться общими. И как именно это происходит, надо дизайнеру задуматься, потому что, ну, как бы, либо иначе будут непонятки, либо получится на выходе не то, что хотелось бы получить. Ну и, наконец, последний тезис что если вы систему правил меняете, ну, скажем, вводите домашнее правило, Home Rule, то вы тем самым заменяете общее правило на частное в рамках какого-то контекста. Так как частное правило может относиться не ко всем, а только, скажем, к персонажам какой-то расы или какого-то класса, персонажам, имеющим какой-то навык или еще там чего-нибудь, то тем самым вы меняете ситуацию не только в лучшую сторону для тех, кто укладывается в, этот, э, в это условие, но и в худшую для всех остальных. Потому что для них тогда меняется одно общее правило на другое общее правило. И самый известный христоматийный образец такого введения, нововведения – это класс вора. Напомню, в чем было дело. Были у нас вот нулевые подземелья и драконы. Там класса вора не было. Были там воин, священник и ну, тот, кто пользуется магией. И базовое правило крутилось вокруг того, что все, что связано с исследованием подземелий, доступно всем, потому что, в общем-то, игра у нас называется «Подземелье и драконы», поэтому все ходят постоянно в подземелье, и ну, это основное такое занятие. Во всяком случае, для тех, про кого игра, тех, чьи роли играют игроки. Вот. Но... Дальше, значит, что у нас произошло? У нас вышло дополнение вот это вот про замок серого сокола. Это дополнение добавило в том числе вор как класс. И эм, остальным все это стало недоступно. То есть, э, когда игрок делает заявку «Вскрываю замок» или там «Двигаюсь бесшумно». И вот эти вот заявки, они из обычных, общих, на которые как бы... Ну, разные ведущие, кто-то кто-то кивал, кто-то заставлял бросать какую-то общую проверку, как-то бы как как это обыгрывалось так или иначе. И из вот таких вот общих они стали частными, частными заявками на отдельные способности, которые у вора были, а у остальных их просто не было. То есть такую заявку можно было теперь воину или магу сделать, но ответом Стало бы нельзя, потому что ты не вор, у тебя этой способности нет, значит тебе вот так вот вскрыть замок просто, ну, нельзя. Этот феномен в ролевом сообществе сравнительно известен, и споры о нем спустя полвека, они еще, ну как бы, не совсем утихли. То есть некоторые э, люди считают, что класс вора не имеет вообще правил, права на существование, именно потому что он ущемляет права воинов, священников и так далее, которые просто исследуют и зачищают подземелья. То есть как бы он отнимает у них именно слишком важные какие-то способности. Моей целью сегодня ну, не был ни разбор этого конфликта, ни подталкивания вас в какую бы то ни было его сторону, и даже не постулирование, постулирование большей важности того или иного типа правил. И как бы есть игры, совершенно находящиеся на дальнем полюсе, словеский, скажем, в которых нет частных правил. Ну вот нет их вообще. Есть одно обычно какое-то всеобъемлющее общее правило. Обычно либо на волю мастера отдается, либо какой-то единый бросок. Есть же игры на другой э, стороне этого спектра, вроде Гурбса или ралли мастера который пытаются, во всяком случае, плотно закрыть все возможное поле деятельности частными правилами. То есть не так, чтобы э, общих правил там не было, но они стараются его покрыть так, чтобы до общих правил за столом, за игровым не доходило. То есть некоторые мастера все-таки как бы это обходят и э, используют общие правила, но это далеко не э, так распространено там. На какой стороне вы и в какие окопы вас тянет, это дело ваше. Просто помните, что есть правила частные, есть общие. И введение частных правил заменяет общие в каком-то контексте. И иногда меняет и общее правило, которое выбирается для всего, что в этот контекст у нас не поместилось. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.